Так, привет, народ! Давно не было видео на этом канале, повода не было выкладывать. А сегодня видеообзор будет про мой гаражик. Были установлены стеллаж под брахло, стеллаж сюда, на бардак не смотрите, потому что сейчас идет выравнивание полов и туда стеллаж. Все это мы развесили, все удобно, все красиво но дело в том что как у всех пылят полы их уже до такой степени они крошатся что сколько ни мети все без толку про грунтовал полы в два слоя и нанес сверхпрочный плиточный клей Церезит 14 он там со стекловолокном что с каким-то идет вот где вот эти темные пятна, это там уже ямы были. Вот они до сих пор сохнут. Это я вчера нанес. Все ровненько, теперь красивенько все. Вот до, до шиномонтажного станка там затер. Вот здесь вот первый слой. Вот по первому слою, я думаю, видно, да, как шпатель шел по неровной поверхности. А потом, когда вторым слоем мажешь, уже получается ровненько, все хорошо, все красивенько. Вот так вот. Сейчас это тоже загрунтовано два раза. Теперь будем замазывать. Да вот здесь в принципе даже видно. Вот я вчера оттуда пришел, там ровная поверхность, и вот здесь уже начинается вот такая. Здесь тоже была большая большая яма, даже вот сырой до сих пор еще. Вот оттуда отделенные зоны. Вот сюда пойдет второй слой. Сейчас вот здесь я первый слой загрунтовал в принципе он подсох сейчас вторым слоем загрунтую размешаю клей и начнем мазать получается сейчас сразу пройду вторым а здесь пойдет уже первый слой но есть косяк бетон просел за свои года как гараж существует вот там зазор где-то пусть сантиметр будет да, до ворот но может даже пол сантиметра а вот здесь вот 25 миллиметров доска туда помещается Сейчас этим же плиточным клеем надо вот от этого шва и вот туда выйти на уровень деревяшки. Почему? Потому что у меня под воротами была пена, как бы уплотняющая. Я ее сейчас срезал вот здесь. Боковинки-то у меня держат резинки автомобильные. Наверху воротильные тоже сделана вот такая резинка. А снизу была чисто пена. Но она держала, все нормально было. Но хочется тоже сделать резинку. Но вот с таким зазором резинка гемор из за этого надо выровнять оттуда туда протянуть и сюда растянуть чтобы тоже ложилась резиночка и тогда уже продувать так не будет все погнали так все второй слой я нанес грунтовки здесь уже окончательно подсохло, размешал клей сейчас пару минут состоится еще раз перемешаю но уже клей мешал с грунтовкой. Концентрат разводится 1 к 10 и не водой размешивал, а грунтовка Почему? Потому что вот этот весь клей, который уже нанес на полах два слоя грунтовки, потом клей, первый слой наздир, потом опять грунтовка была, потом опять клей. И поверх уже финишного клея, вот этого, который весь будет, нанесется еще два слоя грунтовки. Но там я клей мешал просто с водой, грунтовки не было, сегодня я доехал, взял. В идеале был бы последний слой, да вообще оба слоя мешать с грунтовкой, чтобы уже не пропитывать, а он уже был в составе грунтовки. Вот сейчас я вот этот клей как раз размешал уже сразу с грунтовкой, вот, которая сюда пойдет. Он уже будет на базе грунтовки замешан. Вообще желательно так так будет крепче состав, лучше будет. Кто-то спросит, почему не бетоно-контакт? Не По мне, что бетоно-контакт с содержанием песчинок, что э, раздолбанный бетон с рельефной поверхностью. Он будет, в принципе, также держать грунтовку просто для обеспыливания. Ну, я, естественно, вымил все хорошенечко и потом загрунтовал. Будет одинаковый результат. Мне главное, чтобы на износа стойкость была хорошо для этого и желательно перемешивать с грунтовкой клей, а не на воде замешивать и поверх все равно я еще пройду пару слоев грунтовки, чтобы она прям хорошенечко питалась и крепкая была и этот эксперимент посмотрим как он сотрется до следующего года. Сотрется ли вообще и будет ли стираться. Вот это нам интересный результат. Но уже ходить приятно, уже все ровненько, никаких ям, ничего нету. Эта зона покрашена. Это, кстати, просто э -э, грунтовка с колером. Все, из-за этого так получилось зелененький. Все, начинаем мазать. Так, все, первое ведро израсходовали. Вот, оно мокрое видно, да, до сюда. Давайте приблизим. Вот видно вот эти изъяны. И мы первым слоем заделываем вот эти изъяны. Потом уже вторым слоем пробежимся и будет ровненько Так, этот кусок вчера первый слой промазан. Вот здесь сильно было ушатано от колес. И видно, как камушки были. Когда шпателем проводишь, не получается полоса. Но вторым слоем это все выровняется, все нормально. Главное вот эта ступенька. Полы были залиты неровно там лежала у меня труба, где проходит водопроводная труба. И я просто по ней выровнял. Она-то, естественно, не по уровню была. И под воротами была вот такая щель. Я под воротами запенил, как бы это здесь две зимы помогало. Но когда ворота поднимаешь вверх, ты запену берешь. Она осаживалась, осаживалась. Вчера ворота я опустил и прям под воротами поставил две палубки с двух сторон и залил маячок. И сейчас с утра я... От этого маячка выровнял туда скос сделал ну надо еще покупать клей ехать сейчас покупать пару мешочков и вот этот пятачок надо протянуть оттуда сюда чтобы выровнять я не знаю на камеру будет видно не будет видно вот с этой стороны видно идет уклончик сюда и вот мы этот уклончик как раз я его и специально делал чтобы как бы вода сходила Но у меня здесь воды не бывает так что мы сейчас это все дело выровняем. Насколько клей хватит. Я думаю, пару мешочков, вот пару мешочков я и растяну. Насколько этого хватит. Ну и будем ждать, когда вот этот слой высохнет. И все загрунтуем. А потом уже покраска. Это я уже загрунтовал, подготовил под замазку. Пока буду ездить, все подсохнет. Здесь уже все полы готовы. Здесь второй слой нанес. Там уже давно два слоя. И это все дело потом надо прокрасить особенно ту зону которая где ездят машины сюда заезжают надо хорошенечко будет прокрасить загрунтовать и прокрасить погнали так ну все народ эту часть я сделал с опуском сюда от нашего маяка порога получается теперь есть вот такие вот наплывы ну, а где вот такие вот наплывы но это получается сейчас я шпателем вот эти наплывы вот тут счищал вот эту полоску я сейчас чистил и первый слой загрунтовал как я говорил будет здесь два слоя взял такую большую 18 килограммовую грунтовку вот и сейчас весь гараж теперь надо вот этот кусок второго слоя уже практически высох чуть-чуть остались пятнышки мокренькие а вот этот второй слой здесь толстый он не знаю сколько будет сохнуть может пару дней окончательно пусть сохнет мы его не трогаем вот до да, монтажного станка вот я прогрунтовал пусть сохнет, сейчас вторым слоем промажу потом я вот этот кусочек вообще весь гараж буду красить, сейчас сначала вот этот кусочек взял два цвета серенький и салатовый вот так же как здесь взял салатовый цвет фирма вот такая, хрен его знает главное что для бетонных поверхностей деревянных, металлических, бетонных но скорее всего это тупая эмалька обычная но ну, по барабану мы разбодяже взял по две баночки две таких, две таких вот эта зона по яму так вот будет салатовая до конца ворот также вот эта вот по яму будет салатовая а вот где автомобиль и вот эта зона это будет серенькая получается и там желательно так, хорошенечко прокрасить от автомобильных шипов ну а эксплуатация уже покажет. В общем сейчас сохнет второй слой и красим его. Ну, первый слой высохнет, второй им намажем. Может быть нет, не получится сейчас. Сейчас салатовым потом я границу ровненько, аккуратненько скотчем проклею и буду сереньким потом, чтобы скотч снять и была ровненькая линия. Не буду вот эту вот границу вот такую восьмеркой делать высохнет, проклеим скотч, прокрасим. Получается сначала будет две полоски салатового, потом я возьму и сереньким промажу. Все, погнали. Так, решил в принципе не ждать, загрунтовал и это и это и до да, свежей стяжки. Вот здесь кусочек принудительно я просушил, ну, долго сохнет, хорошим слоем я покрывал сейчас вторым слоем. Вот кусочки я Просушил феном строительным принудительно. Он вообще не пылит. Все чистенько, все сухо. Грунтовка свое дело делает. Сам по себе клей, в принципе, крепкий. Засох уже. Плюс еще укрепляющая грунтовка идет. Здесь сверху вообще два слоя. И потом уже никакой пыли не будет. И по идее, по теории, должна краска хорошо держаться будет это мы и проверим пока сушим так грунтовочка подсыхает видно уже появляются светлые пятна но не даем полностью высохнуть чтобы не образовалась пленочка вот эта грунтовочная вот здесь еще мокренькой сразу начинаю наносить это я не советую это я показываю как я делаю Сразу начинаю наносить второй слой, потому что первый хорошо впитался, я прям жирненько так мажу хорошенечко, прям в принципе даже видно. Да? Вот. жирненько первый слой был намазан, он впитался, но не покрылся корочкой, потому что корочкой покроется, вот эта, ну пленочка точнее, да? второму слою будет уже тяжело пропитываться, я сразу даю второй слой, тоже такой жирненький, чтобы прям хорошо в раствор впитался, вот. Сейчас тоже промазываем и оставляем до завтра сохнуть. Открытое окно. Ну, окно я не вижу, не видно, да? Ну вот оно, окошко маленькое открыто. Открытые ворота. И открыта веранда. Чтобы это все проветривалось, просушивалось. Мажем конкретно и даем конкретно высохнуть. Здесь я чуть-чуть феном просушил. Здесь уже не надо больше грунтовка мазать. Здесь и так было два слоя, он еще третий нанес. И вот чуть-чуть первый слой Зеленки покрасил Но я хотел светло-салатовый Он темно-салатовый оказался Ну хрен с ним Это же экспериментальный Экспериментальная покраска Выдержит, не выдержит В крайнем мы перекрасим, перекрасим да? Это тогда будет как первый слой Грунтовочный Ну как, это будет нормально, в принципе, покрашено Нет наличия сейчас белой краски Я бы разбодяжил вот до такого состояния До светло салатового это слишком темновато будет но пусть так перезимует грубо говоря да посмотрим как он переживет зиму весну осень если чё я еще раз прокрашу но уже светло-салатовый короче обновим поверхность если это выживет если не выживет то хрен с ним мне нечего тогда красить это эксперимент посмотрим как это себя проявит так пошла первая покраска светло-салатовый был здесь кусочки я промазал для пробы тогда здесь пока еще плиточный клей вот здесь уже начал прокрашивать напоминаю что вот по яму вот так вот и вот здесь где светло-салатовый идет также по яму это все будет зеленая А отворот, где автомобильная колея вот здесь будет серая Здесь я прокрасил три слоя. Вот наш салат. Видно, как блестит, да? Вот так вот выглядит первый слой. Он уже впитался в клей. Хорошенечко так питался, даже за ночь, видно. Начали пятна ]Cómo? проступать. Ладно. Поняли в общем. Первый слой. Это здесь, чтобы я еще к токарному пока мог подходить. Этот подсохнет. Наверное, кину деревяшку какую-нибудь сюда доску, <с> чтобы можно вот эту зону было прокрасить. Но все равно был доступ к станку. Вот так потихонечку. Здесь уже все подсохло. Здесь почему так? Потому что я мог а, к щитку дотянуться. Тоже понятен, да? Высохнет, я сюда кину. Тут серенько, это не будет пока красится. Потом побуду вот это красить, кину деревяшку, кину деревяшку и помост. Будем по нему ходить. И здесь доступ также, чтобы к токарному был доступ. Мало ли что, протащить, а я не, не, не, хрен подойду к нему. В общем, понятие. Ну, вот светло... В принципе, тоже светло-салатовый. Хотя вот это считается светло-салатовый какой-то. Ну, нормально получается. Когда вот так покрасишь, что-то стрёмненько как-то, да? Вот они два отличия. А здесь светлый, салатенький В принципе, нормальненько будет. Но на камеру он светлее, кажется, чем на самом деле. Все. Вот так прокрашиваю пока. Так. Сделаны границы. Вот идет граница. Вот идет контур. Это еще стяжка. Здесь прокрашено. Вон оттуда. Там пока сереньким, как первый слой для зеленого. Здесь серенький так и останется В конце оставалась чуть зеленая краска показалась темноватая Я взял зеленый Смешал серым Получился вот такой более, сильно, более салатовый В общем цвет получился Темный идет контур Вот так Видно его, да? Вот серая граница Сейчас фокус вот. Темный и светло-зеленый Разделяется контуром это граница, где стоит оборудование, стеллажи получается. Также и здесь будет, да? Вот он, идти контур. Это, грубо говоря, как бы визуально выделяет пешеходную зону. Понятный смысл, да? Образно говоря. Вот это как бы коридорчик. Также здесь будут эти линии, типа коридорчика. Это пятак серый. Это зона автомобильная. Такой же пятачок. Он будет выделен именно по яме. Вот он, видно, контур идет, да? По яме и будет поворотом. Грубо говоря, разграничение по полу. И красиво, и практично, чем просто вот так размазюкать. В общем, темно-зеленый, светло-салатовый и сразу идет серенький. Думаю, будет гармонично, все нормально, красивенько. Главное, без пыли. Подметать хорошо, вода упала на и насрать на нее. А как практично в жизни это или нет это посмотрим и сколько она проживет тоже посмотрим погнали дальше закрашивать ну все народ последние слои нанесены Так, здесь дождь и под кирпичом серая не прокрашена потом основной пол высохнет я уже это этот кусочек докрашу все основные основные цвета нанесены зеленая зона это там где стоят стеллажи станки и с этой стороны тоже стоят стеллажи. Эта зона, ну, как бы, да, она визуально, типа это как бы вдоль стеллажей, вдоль станков ты ходишь. Вот. Серая это автомобильная зона, грубо говоря, это как раз она идет четко по яме, а яма составляет ровную ширину машины. Здесь вообще должен быть самодельный гидравлический подъемник. Из 20-го швеллера сделано один на папа, второй сверху, и вот он должен подниматься. Но это может быть когда-нибудь, вы увидите. Дойдут да, руки, я его изготовлю. Это я не стал выносить, это пока на яме. Все, серенькая зона, это заезд автомобиля по границе, видно, понятно, да? Это, как бы грубо говоря, зона пешеходная, зеленая зона, это стеллажная зона, станочная зона, ну там потемнее грубо говоря да, пыли меньше там будет видно так, границы визуально сереньким разделено здесь сделана сереньким граница и просто со светлого салатового на серый как-то не очень смотрелось, я взял вот такого зеленого цвета и тоже границу сделал и смотрится нормально как моя назвала, баскетбольная площадка да, вот раз, давай, там ворот не хватает, да, или футбольная. В общем, вот так. такой гаражик, результатам я, в принципе, доволен. Так что, кому нравится, ставим палец вверх, кому нет палец вниз. А самое главное, интересно, так как это эксперимент, здесь вообще вот этот кусок экспериментальный, вот он даже, я не знаю, видно, не видно граница это гипсовая штукатурка здесь нанесена место клея остальное все клей с этой стороны клей на штукатурку нанесен с той стороны тоже клей на штукатурку нанесен кусочек проверить как это будет держать вот также вы пишите комментарии насколько хватит на два месяца на полгода на год на три года да? кто как думает свое мнение высказывайте насколько я ставлю делаю ставку что ну год, наверное, прослужит такие полы. Потом начнут. Краска может быть начнет шелушиться уже к весне, да? Вот. Отслаиваться, возможно, через год. Вот этот плиточный клей. Вот эта гипсовая штукатурка, вот этот фрагмент экспериментальный, который. Ну, грубо говоря, от силы через год этим полам будет кирдык. А там кто-нибудь, кто его знает, я старался. Межслойная грунтовка нижний слой на цементной стяжке перед клеем два слоя жирных таких прям хороших грунтовки когда клей высох сверху два жирных слоя грунтовки хороший. и три слоя краски вот здесь нанесено три слоя краски так что высказывайте свое мнение как это сколько это прослужит потому что многие кто красил а, забыл показать видео я не знаю если получится нет но навряд ли я не буду пачкать полы я, я ходил вот по краске на следующий день после покраски определенного слоя до да, первого или второго тапки прям очень хорошо прилипали к краске вот еще в некоторых местах хорошо прилипали но тапочки отлипали краска не отлипала от, от, от основного слоя клея в общем прям что-то хорошенечко прям тапочки прилипали я думал, сейчас, прям вместе с плиточным клеем, сейчас это отлипнет. Вот. И как его... Ни хрена. Везде ходил, везде тапки прилипали, но краска не отдиралась от клеевой основы. Из-за этого, как бы, есть надежда, что полы прослужат достаточно хорошо. Ну ладно, все, народ. Всем спасибо, кто досмотрел. Всем пока.